Всем привет! На связи Кузнецов Никита. Ну что ж, хотелось бы подвести небольшие итоги этого года. Каналом я начал заниматься буквально два месяца назад. Уже сформировалась группа людей, которые смотрят мои видео, которым это интересно. Мне со своей стороны очень приятно, что до кого-то я доношу какую-то полезную информацию, постоянно идет обмен опытом, обратная связь. Друзья, на следующий год много планов, будет много интересных видео которые помогут развиваться вам, развиваться мне в этом направлении видеоблогерства. Ну и хотелось бы всем пожелать здоровья, успехов, терпения и, конечно, самых высоких спортивных результатов в новом 2017 году. Всем пока, удачи, увидимся в новых видео.